Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый проект. Называется он Amounts Shopify. В этом проекте нам при регистрации дают бонус 10 USDT TRC20. Чтобы здесь зарабатывать, нам нужно зарегистрироваться. Чтобы пройти регистрацию, переходим по ссылке в описании. В первом поле прописываем ваш логин. Во втором поле прописываем вашу электронную почту далее прописываем ваш пароль в третьем поле в четвертом поле придумаем транзакционный пароль этот пароль вам нужен будет для вывода денег далее у вас здесь будет код пригласителя то бишь мой и нажимаем зарегистрировать аккаунт далее вы попадаете вот такой вот кабинет Здесь расписаны уровни, каждый день вот, VIP1 нам будет давать три задачи, VIP2 нам будет давать три задачи, VIP3 нам будут давать 5 задач, ну и так далее. Также я вот подробно расписал о проекте, старт проекта был 15.09, после успешной регистрации мы получаем бонус 10 долларов, далее минимальный депозит на данном проекте это 5 долларов, минимальный вывод 0.45 USDT. Депозит работает до конца работы проекта. Партнерская программа здесь на три уровня. Первый уровень вы будете получать 10%, второй уровень 5%, третий уровень 3%. И здесь я расписал VIP уровня. Пополняем счет на 5 USDT и ежедневно мы будем зарабатывать 3% от депозита. То бишь 0,45 USDT ежедневно мы сможем с данного проекта выводить если мы возьмем калькулятор разделим 5 разделить на 0.45 окупаемость с данного проекта 11 дней и далее у нас будет капать чистая прибыль и вот VIP 2 стоит 45 долларов мы ежедневно будем зарабатывать 38 доллара vip 3 вот 150 долларов ежедневно 13,5$ половиной ну и так далее Далее у проекта есть служба поддержки в Telegram, есть Telegram канал, который насчитывает 9429 пользователей. Там вся информация есть, можете перейти, ознакомиться и почитать. Итак, переходим к своему проекту. Чтобы нам здесь начать зарабатывать, нам нужно пополнить баланс. Давайте пополним баланс, нажимаем Research. На этот номер кошелька нам нужно перекинуть ту сумму, на которую мы хотим пополнить. Например, если вы хотите приобрести VIP уровень номер один, это тут неправильно написалось, он стоит 15 долларов, вам нужно пополнить депозит на 5 долларов. Я сюда буду заходить на VIP уровень номер два, то есть мне нужно закинуть на данный проект 35 долларов. 10 у нас на балансе есть 35 мне нужно закинуть копируем вот этот вот адрес перехожу на биржу принес вставляю его здесь прописываем сеть tron trc 20 а здесь нам нужно перекинуть получается 35 долларов 35 и комиссия 8 центов так, друзья, сейчас я пополню счет и продолжу данное видео так продолжаю данное видео 35 долларов в процессе переходим на сам проект нажимаем кнопочку research перезарядка далее возвращаемся назад идем на домашнюю страницу баланс поменялся 45 долларов на балансе есть идем опять на домашнюю страницу и и покупаем VIP-статус. Я буду покупать VIP номер 2 на 45 долларов. Нажимаю Join. Еще раз. Join No. Купить. Окей. И у меня есть три задачи, которые я должен выполнять ежедневно. Нажимаем вот Start. Нам ищут задачу, которую нам нужно выполнить. Нажимаем Submit Order до звука убрать немножко далее нажимаем еще раз выполнить нажимаем submit order каждая наша задача стоит доллар 27 еще раз нажимаем submit order просто нажимаем кликая на submit order и так все задачи мы завершили на балансе у меня 3 доллара 82 цента которые я могу вывести с данного проекта давайте пройдемся по кабинету здесь у нас будет кнопочка вывод здесь будет отображаться ваша команда вот первый уровень второй и третий уровень и здесь вот по дням и по неделям расписано здесь будет отображаться сколько вы вывели с данного проекта дальше аккаунт деталь здесь будет вся ваша история хранится вот я на 35 долларов пополнил Ну история то что вы делали в данном проекте далее здесь можно написать в службу поддержки почитать ознакомиться еще раз с тарифными планами ну и так далее здесь можно язык поменять ну, есть кто не знает английского кто не понимает что здесь написано пользуйтесь переводчиком давайте приступим к выводу средств и проверим данный проект на платежеспособность нажимаем кнопочку виздров далее нам здесь нужно прописать кошелек и Сейчас, друзья, я пропишу свой кошелек. Кошелек прописываем TRC20, USDT, TRC20. А здесь нам нужно прописать транзакционный пароль. И нажимаем Confirm. Итак, все успешно. Нажимаем еще раз вывести. Сюда прописываем транзакционный пароль. Сюда прописываем Сумму. В моем случае это будет 3.82 цента и нажимаю вывести средства. Также вот здесь написано в течение 3-5 минут деньги поступят нам на кошелек. Итак, вывод успешный, баланс опять стал 45 долларов. Сейчас, друзья, я перейду на свою биржу Binance и посмотрим как быстро платит данный проект деньги итак смотрим плюс 3 доллара 82 цента данный магазин он платит магазин проект он платит кому он интересен ссылки я оставлю в описании также смотрите друзья за все свои деньги отвечаете сами и думаете сами заходить вам в данный проект или же не заходить. Я лишь показываю, рассказываю, где можно заработать в интернете и где я зарабатываю. В предыдущих проектах вот PetShop, далее vet cm эти проекты еще работают, они платят. Также у меня где-то проект, который работает вот майнинг на TRX, он также платит. Вот я сейчас вам покажу выводы средств. Вот это вот 145 долларов. Это со вчерашнего проекта я вывел. 15 TRX это с майнинга я вывел. И 36 долларов это свет.cm. Все данные проекты платят. И этот новый тоже он платит. Он новый. Только стартанул. Проработал он 4 дня на ютубе. Я смотрел, очень уже много разных блогеров, зашло рекламы, можете прийти, сами ознакомиться и принять для себя решение. Всем желаю больших заработков в интернете, всем хорошего дня и всем пока.